бывает час, тоска лепучая пристанет, И до разоблачаясь, вся жизнь бессмысленная предстанет, подступит мертвый хлад к нутру, И чтоб себя переупрямить, как милосердную сестру зовем почти бессильно память. Но у нас порой такая ночь, такая в нас порой разруха, когда не могут нам помочь ни память сердца, ни рассудка, уходит блеск живой из глаз, движение. Речь все помертвела, Но третья память есть у нас, И эта память, память тела. Пусть ноги вспомнят наяву И теплоту дорожной пыли, И холодящую траву, Когда они босыми были. Пусть вспомнит бережно щенка, Как утешала после драки Добро языка Все понимающей собаки. Пусть виновато вспомнит лоб, Как на него благословляя лег поцелуй. Чуть слышно лег, всю нежность матери являя Пусть помнят пальцы, хвою, Рожь и дождь Почти неощутимый и дрожь воробушка и дрожь по нирной холке лошадиной И жизни скажешь ты: Прости, Я обвинял тебя слепую, как тяжкий грех мне отпусти мою озлобленность тупую И если надобно платить за то, что этот мир прекрасен, Ценой жестокой, так и быть, на эту плату я согласен, но и приватности в судьбе, и наша каждая утрата — жизнь, за прекрасное в тебе такая ли большая плата.